И в этом видео мы с вами будем говорить о втором этапе обучения чтению, там, где мы учимся складывать слоги. Это один из сложных этапов в обучении. И если вы учитесь это делать до школы, то есть определенные приемы, и обучение складыванию слогов ну но ну, во-первых не забывайте о том что вы играете игра остается ведущим видом деятельности и я вам предлагаю вот такую картинку кстати если вы используете э букваль жуковой то и там есть э вот эта картинка иллюстрация где человечек бегущий у нас от одной буквы перебегает к другой один из удобных приемов, и ребенок хорошо учится складывать прямые слоги. Прямой слог и обратный слог. Обратный слог это когда мы, например, прочитали ас, ос. Вот эти приемы складывания у ребенка достаточно даются ему достаточно легко, а вот э, прямые слоги это уже сложности. Кстати говоря, понимание того, что мы складываем э, буквы, это две, например, са, да? нам нужно сложить эти две буквы, понимание того, что это две буквы, согласная и гласная, са. Приходит это понимание к пяти с половиной, шести годам. А вам нужно пораньше научить ребенка читать, что будете делать. Учите, используя механическую память ребенка. Так и называете. Са, со, со, с. Потом можно поиграть с ребенком. Найди среди слогов, которые ты уже знаешь, например, слог «со» или слог «сы». Вот такой прием упражнения можно использовать, если вы, допустим, хотите избавиться от мук слияния слогов. Вот такой прием. Это девочка на санках, которая у нас поднимается в гору, поднимается медленно, са-са-са-са-са, и быстренько спускается, са-са-са-са-са-са. Очень эффективное упражнение. Нравятся детям. Кстати, это вот здесь, чтобы понятнее было. Вот это и есть обратные слоги, которые ребенок легко усваивает. Как только вы научились складывать слоги, приступайте к знакомству со следующей буквой. Берете букву Н. Кстати, забыла сказать вам о том, что когда вы на первом этапе ребенка знакомите с буквами, то, конечно же, у вас и настольная книга есть, Это как букварик или азбука. Ну, например, когда я открываю свою книгу, у меня вот такая книжка «Знакомлю детей с чтением от 3 до 5». И э, листаю ее. Обратите внимание, что... После того, как вот здесь тоже у нас идет О, дальше И потом у последовательность обратите внимание, какая последовательность вы дальше у нас идет с знакомство с согласной такая последовательность, которая есть в букварике, такую же последовательность вы используете и при изучении вами буквы нужные вам буквы почему нужно уметь правильно складывать слоги, научиться это делать правильно потому что есть этап это четвертый заключительный этап там где вы уже будете учиться читать и понимать прочитанное. Вот если вы правильно научились складывать слоги, это из двух букв я вам показала, а есть еще слоги, которые у нас состоят из трех букв, из четырех букв. Кстати, я вам покажу вот такой вариант чтения из четырех букв. Сло слоги, именно слоги. Обратите внимание, если вы правильно научились складывать слоги хорошо отработали скорость чтения слогов то у вашего ребенка будет хорошее осознанное осмысленное чтение потом поэтому второй этап очень важный вам необходимо четко усвоить что что Складывание слогов и отрабатывание скорости чтения слогов приводит к хорошему, плавному и осознанному чтению. Если мое видео вам было полезным, подписывайтесь на мой канал.